При разработке программ часто случается, что обычных числовых значений не хватает и приходится использовать какие-то структуры данных. В разных задачах существуют свои структуры. Сейчас мы постараемся рассмотреть большинство из них. При создании программ, которые обрабатывают большое количество значений, используются списки. Самый очевидный пример – массивы. В памяти создается последовательность для каждого значения. Примечательно то, что мы можем получить любой элемент за небольшой промежуток времени, складывая номер элемента и базовый адрес массива. К сожалению, на этом у массива заканчиваются. Если нужно будет создать большой массив, есть вероятность, что свободного промежутка такого размера не найдется. Если нужно будет добавить элемент, придется выделять память и копировать наш массив с учетом добавленного значения. То же самое с удалением. Опять же, есть вероятность, что мы просто не сможем создать массив такого размера из-за отсутствия большого свободного участка памяти. Эту проблему решают связные списки. Для примера возьмем самый простой односвязный список. В свободных ячейках памяти мы создаем пары, значение и ссылка на следующий элемент. Также мы изначально знаем, где находится первый элемент. И когда мы хотим получить иты-элемент списка, Нужно последовательно пройти от первого до нужного нам значения. Основным минусом является долгий доступ к элементам, немного решая проблему двусвязный список, у которого в одной ячейке сразу две ссылки на следующий и предыдущий элемент. Основными их преимуществами является возможность добавления в начало и конец элемента за константное время, а также возможность поместить элементы в совершенно разные ячейки памяти. Но все равно очень долгий доступ привел к созданию развернутых связных списков. Их отличием является то, что вместо одного значения в ячейке хранится сразу несколько в виде небольшого массива. Для некоторых задач используются очереди. Принцип работы очереди понятен по названию. Для работы с ней используются две операции: загрузка значения в конец, и считывание значения с так называемой главы очереди. Очередь может пригодиться в случаях, когда одна программа подготавливает какие-то данные, а другая в это же время их считывает и обрабатывает. Очередь еще называется структурой FIFO, что переводится как первый вошел, первый вышел и подразумевает смысл очереди. Кроме того, существует такая структура как стек. Отличием от очереди является то, что все операции происходят с верхушки стэка, то есть мы можем помещать и брать значение с верхушки стэка. Стек является лифоструктурой, структурой то есть последний вошел, первый вышел. На практике самой очевидной реализацией является стек вызовов, которые используются в компьютерах для возможности вызова процедур. Теперь мы подобрались к классическим структурам информации. Первой такой структурой будет граф. Граф представляет собой набор узлов, имеющих между собой связи. Граф можно делить на ориентированный и неориентированный. Связи в ориентированных графах имеют направление тогда как в неориентированных нет. Узлы также называют вершинами, а связи называются ребрами графа. Также ребро может иметь вес, в зависимости от поставленной задачи. Основными задачами графа является нахождение пути от одной вершины до другой. Этот путь называется маршрутом. Граф, у которого из любой вершины можно найти маршрут в любую другую, называется связным. Графами можно представить большое количество моделей. Представить граф можно несколькими способами. Один из способов заключается в том, что мы создаем таблицу всех ребер и их весов. Такой способ удобен, но занимает довольно много памяти, особенно при больших количествах вершин. Другой способ решает эту проблему хранением в памяти для каждой вершины список ее ребер. Особенно выгодно это решение, когда граф ориентированный. Минусом является то, что такие графы сложнее программировать. Вообще, графы очень обширная и сложная область со своими задачами и их решениями. Не менее интересным примером являются деревья. По своей сути деревья являются частным случаем графа. У дерева имеется корневой узел – листья. Этот узел является родителем этого и является потомком этого узла. Деревья могут использоваться, например, для моделирования вариантов развития событий или для хранения структуры документа. Двоичное или бинарное дерево – это такое дерево, где у каждого узла не более двух потомков. Очень часто двоичные деревья используются для упорядоченного хранения значений, когда у левого потомка более меньше значения, чем у предка, а у правого такое же или большее. Такие деревья называют бинарными деревьями поиска. Минусы основных структур, такие как долгий доступ к данным, привели к тому, что появилась такая структура данных как хэш таблица. Их использование заключается в том, что когда нужно передать какое-то значение, мы передаем нашей структуре значение и ключ. И когда нам нужно читать это значение, мы передаем этот же ключ и на выходе получаем наше значение. В идеале чтение записи хэш таблицы выполняется за константное время, что очень хорошо. Хэш-таблица представляет собой контейнер, хранящий наши значения, и хэш-функция, которая, получая на вход ключ, вычисляет, в какой ячейке находится нужное значение. Основой хэш-таблицы, конечно, является хэш-функция, и поэтому ее выбор сильно скажется на эффективности структуры. Хэш-таблицы используется достаточно широко и имеют поддержку во многих языках программирования. Существуют десятки различных структур, каждая имещая... Практическое применение.